Неделя полностью попадает в коридор затмений. Об этом явлении посмотрите, пожалуйста, отдельное видео на моем канале. В понедельник 2 мая в 19.11 по киевскому времени Венера из рыб, где имеет статус экзальтации, перейдет в знак своего изгнания, в Овен. Транзит определит энергетический фон месяца, существенно более яркий и активный по сравнению с предыдущим. Для личной жизни время не очень благоприятное, так как часто люди больше ориентированы на себя и свои желания, забывая о партнере. Используйте данную небом энергию, энергию в мирных целях, и все сложится хорошо. Впереди немножко хаотичный, но в целом позитивный месяц. Выйдет планета из Овна и перейдет знак Тельца 28 мая в 17:46. Луна в понедельник 2 мая растущая в Тельце до 13.46, после чего переходит знак Близнецы, соединяется с Меркурием. И в этот день легче установить связь сознания и подсознания, правильно оценить свою эмоциональную природу и свои реакции. Это соединение открывает доступ к накопленной в подсознании информации. Подходящее время для того, чтобы отправиться в поездку, получить необходимую консультацию, организовать доставку грузов. Под влиянием лунного затмения 30 апреля люди от природы эмоциональные, творческие, могут чувствовать себя не очень хорошо в этот день, так как мысли приобретают эмоциональную окраску, реагируют очень чувствительно на замечания и критику в их адрес. 3 мая во вторник очень вдохновляющий аспект секстиль юпитер плутон проявится в виде позитивных изменений на внешнем уровне день спокойный вселяющий надежду и веру в светлое будущее подходит для решения финансовых вопросов имущественных дел поиска спонсоров и покровителей также благоприятное время для людей находящихся вдали от родины намечаются положительные сдвиги в профессиональной сфере и юридических делах в этот день растущая Луна в Близнецах в напряжении с Марсом. Аспект придает решительности. Люди стремятся к независимости, хотят идти своей дорогой по жизни. Не терпят вмешательства со стороны других людей, родных и любимых в том числе. Напряженный аспект – это энергия, необходимая для реализации замыслов. Самостоятельная работа более предпочтительна. Никто не раздражает, поэтому все получается По результатам этого дня можно получить продвижение в профессиональной сфере 4 мая в среду растущая луна в близнецах в гармоничном аспекте с Сатурном и напряжении с Нептуном и Юпитером Формируется соединение Солнца-Уран, точный аспект 5 мая День очень сильный, присутствуют разные энергии, часто непредсказуемые Произойдут громкие, важные события на уровне государства или в больших городах, которые будут вызывать тревогу и волнение у многих людей. Но результат этих событий будет положительный. Сложный день для тех, кто находится за рубежом. Не планируйте в этот день выезд в другую страну. Венера в напряжении с черной луной аспект может давать сбой в запланированных делах из-за неправильных решений и действий другого человека Ни на кого не надейтесь если хотите получить хороший результат сделайте все самостоятельно в этот день каждый показывает свое истинное лицо не подходите к людям ближе чем они позволяют и старайтесь не подпускать к себе ближе чем они этого заслуживают 5 мая в четверг растущая луна в раке, Солнце соединяется с Ураном, Марс в сексте с Солнцем и Ураном. Эмоциональная атмосфера более спокойная, люди с сочувствием и пониманием относятся к окружающим и им к потребностям. Могут возникнуть глубокие интенсивные чувства, сильная привязанность к необычному человеку. День интересных знакомств, нестандартных ситуаций, творческих озарений. Планетарные энергии благоприятствуют решению вопросов, связанных с местом жительства, домом, семьей. По знаку Рак движется черная луна. Есть отдельное видео по этому транзиту, посмотрите, пожалуйста. Ссылка под видео в закрепленном комментарии. 5, 6 7 мая могут... Проявится родовые проблемы, кармические долги. Тем более с 30 апреля по 16 мая коридор затмений. Тоска по бабушке, сильная привязанность к матери могут переместить ситуации из жизненного пути ваших предков в вашу жизнь, дать повтор ключевых событий их жизни. 6 мая в пятницу Венера в секстель с Меркурием. Формируется секстиль Марс-Солнце. Растущая луна в раке в гармоничных аспектах с Марсом, Ураном и Солнцем. Аспекты дня гармоничные. Но чтобы получить практическую пользу от них, необходимо приложить усилия, не лениться и работать. Восстанавливать инфраструктуру городов после нашествия неадекватных соседей. Сейчас не время отдыхать. В течение этой недели можно кардинально поменять свою жизнь, если собрать все свои внутренние резервы, сделать рывок вперед, несмотря на боль. Если есть неотложные дела, которые нельзя перенести на вторую половину мая, то самые эффективные дни для решения любых вопросов, кроме выяснения любовных взаимоотношений, это период с 5 по 7 мая включительно. На фоне коридора затмений силовой потенциал этих дней проявляется расширением по всем направлениям, новыми познаниями, обстоятельства помогают раскрыть творческие способности. 6 мая в пятницу по странному стечению обстоятельств может произойти то, чего даже не могли бы предположить теоретически. В основном формируется база для положительных изменений на всех уровнях. Взвешенные решения и обдуманные действия приведут к желаемым результатам, может быть, и не так быстро, как хотелось бы. Но, во всяком случае, обстоятельства в эти дни представляют многим людям счастливые шансы. Главное их вовремя распознать и использовать. 7 мая в субботу растущая луна в Раке до 14.49 в оппозиции с ретроплутоном и трине с Юпитером. Точный секстиль Марс-Солнце. В первой половине дня может присутствовать ощущение, будто бы вся тяжесть мира лежит на ваших плечах. Постоянно меняющиеся социальные обстоятельства способствуют увеличению обязанностей. Тем не менее, день хороший для работы, решения вопросов, связанных с общими ресурсами, крупными поставками товара, также для смены места жительства, для дорогих покупок. Благоприятный день для тех, кто живет далеко от родного дома, находится за рубежом. В 14.49 луна во льве, в целом 7 мая день больших возможностей. Главное не останавливаться на полумерах, отстаивать свои принципы, защищать свои права. Требуется максимальная концентрация своего потенциала, всех ресурсов для того, чтобы добиться желаемого результата. Это реально практически для любого сектора, но в любом деле позже могут быть обнаружены подводные камни. Надо быть к этому готовыми. Но и сидеть сложа руки, выжидая более гармоничного периода, тоже не стоит. Просто принимайте тот факт, что мы находимся в коридоре затмений. После его окончания многое поменяется, но есть базовые вещи, фундаментальные понятия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 Тема профориентации, как школьников, так и взрослых, астрологический прогноз, натальная карта, гороскоп взаимоотношений и многое другое, кому нужно, обращайтесь. 8 мая, воскресенье, растущая луна во льве в гармонии с Венерой. Время исполнения желаний. Один из немногих благоприятных дней для личных отношений. Люди хотят праздника любви, непринужденного общения. В этот день можно объективно разбирать семейные проблемы, делать предложения, знакомиться с родственниками будущего супруга или супруги. Хорошее время для избавления от старого, для обновлений в сфере взаимоотношений, разговоров о том, как они будут развиваться дальше. Под влиянием сложившихся обстоятельств многие люди осознают, что мешают сами себе придерживаясь устарелых форм поведения и привычек которые для них равнозначны надежности итог недели вдохновляющие в этот день можно успешно провести различные общественные мероприятия продемонстрировать миру свои работы особенно в творческой сфере в индустрии красоты в любой деятельности где нужно вдохновение